Что делать, если ребенок болеет по кругу? С таким вопросом очень часто ко мне обращаются мамы в Инстаграм. Хотя в своих статьях я стараюсь именно эти вопросы и освещать, и рассказываю, что нужно делать для того, чтобы укрепить иммунитет, что нужно делать для того, чтобы ребенок был здоров. Но, видимо, мама нужно какое-то комплексное решение, объединенное в одном ролике, для того, чтобы составить уже какой-то конкретный план, чтобы помочь вашему ребенку. Что значит ребенок болеет по кругу? Как правило, мама имеет в виду те состояния, когда ребенок болеет простудным заболеванием, выздоравливает, но проходит день-два и снова заболевает. Это могут быть сопли, кашель, боль в горле, першения, отиты, аденоидиты. Без разницы. Ребенок не вылезает из этих состояний. И для того, чтобы перейти к теоретической части, я вам напомню, как работает наша иммунная система. Для того, чтобы у вас было понимание, почему мы будем давать именно такие рекомендации, а не какие-то другие. Иммунная система обеспечивает постоянство работы нашего организма, в том числе под воздействием факторов окружающей среды, вирусов и микробов. Они миллионами попадают на наши слизистые оболочки ежедневно и атакуют наш организм. Для этого у нас есть общая иммунная система, в которой есть иммунные клетки и антитела. А ребенок рождается с антителами мамы, но к 9-12 эти антитела разрушаются и ребенок практически становится стерильным то есть у него работает только местный иммунитет это наш пограничник это наша защита на границе с окружающей средой это слизистой оболочки дыхательной системы слизистая оболочка пищеварительного тракта наша кожа вот эти естественные барьеры они борются с любыми вирусами и бактериями, которые попадают на наши слизистые оболочки в частности. Но при том многообразии вирусов и бактерий попадаются те хитрые микробы и злые вирусы, которые могут попадать все равно внутрь организма и вызывать различные простудные состояния. Но здесь подключается наша общая иммунная система, которая... Впоследствии образуют антитела, которые эти вирусы и микробы убивают. И когда с возрастом ребенка иммунная система тренируется и этих антител становится много, вот тогда ребенок начинает быть здоровым, условно, и перестает болеть частыми простудными состояниями. Но напрашивается справедливый вопрос. Если мы... Рождаемся с примерно одинаковыми условиями, почему одни дети болеют часто, пока накапливают эти антитела, другие дети болеют редко. И здесь, вот, как правило, все проблемы, они заключаются в недостаточной, либо нарушенной работе нашего местного иммунитета, на границе наших сред. И что может усугублять его работу? Это сухость слизистой оболочки, воспалительные процессы нашей слизистой оболочки, очаги хронической инфекции, очаги хронического воспаления, влияние других органов и систем, это влияние рефлюкса, заброса из желудка в пищевод, влияние недостаточной функции щитовидной железы, влияние вдыхаемого воздуха, различные аллергические реакции слизистых оболочек. Все это нарушает работу местного иммунитета, и вот эта вот первичная защита, она отсутствует. Это как будто взять, убрать границу между враждующими государствами и конечно туда-сюда постоянно будут попадать разведчики, шпионы диверсанты и так далее, то же самое происходит и в организме ребенка, то есть если местную защиту убрать то любой вирус попадает внутрь организма ребенка и вызывает простудное заболевание поэтому наша с вами задача наша с вами задача убрать те факторы, которые влияют на работу местного иммунитета для того, чтобы ребенок стал здоров в своих роликах я обычно даю рекомендации по каким-то самостоятельным действиям для разрешения той или иной проблемы. Но вот эта ситуация, когда ребенок болеет по кругу, она требует присутствия врача. И начать желательно с арчаталринголога. Потому что не видя, что происходит внутри ребенка, нет достаточного понимания, по какому конкретному пути нужно двигаться и что нужно делать. Нужно даже... посмотреть нос, обязательно посмотреть носоглотку, посмотреть состояние небных миндалин. И если будут обнаружены очаги хронической инфекции, обязательно ими позаниматься, их посанировать. Если это доноиды, мы как правило делаем или кукушку, либо ультразвуковое промывание с помощью аппарата УЗОЛ. Если это гланды небной миндалины, то делается промывание лакун миндалин. Вымываем оттуда лишние микробы для того, чтобы стих воспалительный процесс и ушло негативное влияние на работу местного иммунитета. Также мы оцениваем состояние слизистой оболочки в целом. Если, например, мы видим какую-то хроническую отечность носа, то обязательно исключаем аллергию на вдыхаемый воздух. Далее. После обращения к лорачу я обязательно вам рекомендую, даже если нет характерных симптомов, исключить аллергические реакции на вдыхаемый воздух, потому что симптоматики явной может не быть, а в действительности ребенок реагирует на вдыхаемый воздух, то есть иммунитет работает не по правильному пути и в том числе работа местного иммунитета с микробами тоже может нарушаться. И начинает присоединяться хроническая бактериальная инфекция. И недостаточно хорошо местный иммунитет справляется с теми вирусами, которые попадают на слизистую оболочку дыхательных путей. Поэтому ребенок постоянно болеет, потому что местная преграда и местная защита она не работает. Если вы обследовались у аллерголога, подтвердили аллергию, соответственно, аллерголог дает определенные рекомендации по питанию по быту по лекарственной терапии и так далее следующим шагом я рекомендую обращение к врачу гастроэнтерологу либо к педиатру который разбирается в рефлексной болезни для того чтобы исключить рефлюкс заброса из желудка в пищевод У у каждого третьего ребенка эти забросы есть. Но у одних они приводят к каким-то проблемам, у других нет. Поэтому если ребенок часто болеет, исключайте забросы. Обязательно исключайте гипофункцию щитовидной железы. Это педиатр вам назначит те анализы гормона щитовидной железы, которые минимум нужно проверить для того, чтобы оценить функцию щитовидной железы. И если она снижена, то нужна обязательная консультация эндокринолога для того, чтобы этой ситуацией позаниматься и восстановить функцию щитовидки. Основные, основные рекомендации я вам рассказал. Единственное, что можно добавить, это мы, как правило, еще смотрим мазки из носа и из горла на бактериальную флору. Как правило, флора имеет вторичное значение и не требует лечения системными антибиотиками. Но, тем не менее, встречается вредные микроорганизмы, желательно от которых избавиться, чтобы их не было в верхних дыхательных путях. И мы или снижаем их количество путем вымывания и использования местных препаратов, либо даже вот в редких случаях приходится назначать схемы антибактериальной терапии. По тактике обследования я основные направления вам рассказал. Как правило, это первый круг обследования ребенка, и как правило, мы на нем и останавливаемся, потому что находим эту проблему, эту, эту, и начинаем ими заниматься, начинаем лечить ребенка, и он становится здоровым, перестает болеть. Если же вот этот первый круг не помогает, то дальше уже мы продолжаем обследование вместе с иммунологом, для того, чтобы нам понять, как работает в целом иммунная система и выявить недостатки ее работы. Соответственно, если они обнаруживаются, то с ребенком уже работает хороший иммунолог, который позволяет выйти из этой ситуации и компенсировать те недостатки работы иммунной системы, которые есть, для того, чтобы ребенок стал здоров. Также большое значение для детей, болеющих по кругу, имеют определенные социальные рекомендации, потому что ребенок, который ходит в детский сад, особенно в первый год, он постоянно цепляет инфекцию. Если у него местный иммунитет не работает, он из одной инфекции переходит в другую, потому что дети друг другу передают вирусы, передают бактерии. И при наличии вот этого постоянного насморка, постоянных воспалительных изменений верхних дыхательных путей, как раз начинают запускаться очаги хронической инфекции, хронического воспаления, которые дополнительно нарушают работу местной иммунной системы. Поэтому мы стараемся... Ребенка при каждом обострении вылечить и довести его до нормы. Но воспалительный процесс, например, в носоглотке у детей 3-4-5 лет, он очень медленно снижается. И есть данные, что это происходит до месяца. Поэтому, если ребенок переболел неделю, 2 дня походил в детский сад и снова заболел, то воспалительный процесс в водоноидах он не успевает стихнуть, и очередная вирусная волна его снова начинает активировать, усугублять. И в итоге это приводит к тому, что развивается очаг хронического воспаления и очаг хронической инфекции, который нарушает работу местной иммунной системы. Поэтому я для постоянно болеющих детей мамам рекомендую Каждое обострение стараться доводить до нормы. С учетом того, что оно может длиться до месяца, то я рекомендую хотя бы две недели посидеть дома. В идеале месяц, но, конечно, вопрос справедливый. Ты же не будешь после каждых соплей месяц сидеть дома? Нет. Просто вот, когда приходит мама, то есть ребенок, как правило, уже полгода, год вот так вот болеет. И мы на месяц его, по возможности, убираем из детского сада. Назначаем определенные рекомендации, сопутствующие для того, чтобы быстро ликвидировать очаги хронической инфекции. Обследуем ему по той схеме, которую я вам уже рассказал. И вот за этот месяц мы доводим ребенка до здорового состояния. И дальше он идет в детский сад. И либо уже он практически не болеет, либо если даже он заболел, то это 3-4 дня и он поправился. То есть у него уже не возникает выраженных реакций со стороны адоноидов, со стороны слизистых оболочек, небных миндалин и так далее. То есть ребенок, он уже быстро справляется с этими проблемами, потому что нормально работает местный иммунитет. Еще мне очень нравится хорошая работа, рабочая схемка, когда ребенка вводят в сад по режиму следующему. Понедельник, вторник ходим, в среду сидим дома, в четверг, пятница ходим. Вот этот один день в среду, он позволяет ребенку передохнуть от той постоянной инфекции, которая на него попадает. Его иммунная система и слизистые оболочки за этот день, скажем так, адаптируются и регенерируются, восстанавливаются. И дети, как правило, начинают болеть два раза реже. Поэтому попробуйте. Если есть возможность в среду оставлять ребенка дома, как правило, один день в неделю какой-то из родителей, папа или мама, могут решить свои рабочие моменты и один день выстроить в своем расписании так, чтобы в среду можно было остаться дома со своим ребенком. И, как правило, эта схема приносит отличные, хорошие результаты. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Если вы по какой-то причине еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, потому что я в своих роликах рассказываю о том, как правильно лечить простудные заболевания, как эффективно лечить болезни уха, горла и носа, как укрепить иммунитет. Поэтому впереди еще будет очень много интересного. Подписывайтесь. Буду рад каждому из вас. Желаю всем хорошего дня, будьте здоровы, пока!